Uh, любопытная история для, uh, так сказать, родителей. Я теперь на них больше обращаю внимания всяких. Давай. Сам люблю писать от руки. Вообще ручки. мне даже люблю пером писать. У меня перевая ручка. Это целый такой ритуал. Я почти разучилась. Во-во-во-во. Во-во-во. Каждый раз, когда ты приходишь, знаешь, в какую-нибудь госконтору, и там надо от руки что-нибудь заполнить, какую-то анкету, это, конечно, целая история. Сейчас ты несколько секунд тратишь на то, что тебе нужно... Переключиться сейчас, вот голову и именно, именно какие-то маленькие моменты они незаметно вот раз, вот компьютер вот пришел в нашу жизнь. Да, прям, уч... я, да. я тоже начал отучаться писать, и я сейчас прям себя заставляю от руки набрасывать какие-то мыслишки, вести ежедневник и так далее. Так вот, норвежские ученые проанализировали паттерны мозговых волн так. детей и молодежи так. во время линейки в великих луках. Нет, я шучу Во время письма от руки А также набора текста на клавиатуре Так вот, мозг Оказывается, совершенно по-разному Воспринимает эти действия И обучение проходит более эффективно серьезно более эффективно, если писать от руки. Именно в этот момент возникают оптимальные мозговые волны для учебного процесса. Они важны для запоминания и кодирования новой информации. Значит, похожая активность возникает во время рисования, но во время печати ничего подобного нет. Обучение письма от руки более медленный процесс, но важно пройти эту утомительную фазу, объясняет один из авторов руководительство исследования. Если вы используете клавиатуру, вы делаете одно и то же движение, для всех букв при письме требуется контроль за мелкой моторикой. Значит, При этом исследователи подчеркивают, что не, отка... не призывает людей отказаться от цифровых устройств в образовании, они только указывают, что письмо от руки может настроить мозг на обучение и обязательно должно присутствовать в школьной программе. Ну, я даже... В Просто вам, то сказать, информация э, размышляет.